Андрей Швайгерт. Это Виктор Козырев, Мы... один из лучших синхронистов Российской Федерации. А это самый лучший синхронист Российской Федерации. После Виктора Козырева, лучшего синхрониста Российской Федерации. После Константина, которого сейчас с нами нету. Нас трое обычно переводит Тони Робинса. А вдвоем мы иногда переводим на Челленджми очень интересная программа. Ребят, Challenge Me это уникальный проект, потому что в нем работают действительно лучшие менторы, тренеры и спикеры. Это люди, которые не начитались книжек каких-то и потом пытаются вас чему-то научить. Это люди, которые действительно прошли определенный путь, часто это путь в бизнесе, это путь личностного развития, они пришли к высотам. И потом этот опыт в сжатом виде, в очень концентрированном виде они выдают вам. Поэтому вы можете очень многому научиться, не только слушая, смотря этих людей, но также выполняя задания. И работая в сообществе, работая с вашими наставниками, с менторами, это ускоренный путь обучения. Это то, что можно в одиночку проходить годами, 5-10 лет у кого как, Здесь вы можете взять эту программу и в очень сжатом виде получить максимально быстрый результат. Это то, что дает Challenge Me. Не только это, но я вижу это как один из основных преимуществ. Битер. Андрей, ну на самом деле ты уже сказал все, что можно было сказать. Ты как бы да. вырвал слова из моих уст, да. поэтому я не буду ничего дополнять. Я всегда все было сказано слова из уст этим Виктора. человеком. Да, я очень люблю. Виктор дает мне слово. Да. Я всегда вырываю у него слова, чтобы ему было нечего сказать. Можно сказать, что я пиарюсь за счет Виктора. Ну, или я пиарюсь за счет Андрея. Как бы тут уже вопрос: кто да. пиарится за счет кого? Но. Слушайте Challenge Me, участвуйте и просто растите, и все будет хорошо.